27 ноября стартовала неделя научно-образовательных мероприятий, приуроченных к 230-летию со дня рождения великого ученого Николая Ивановича Лобачевского. Неделя началась со второго турнира математических боев. Мероприятие состоялось в Институте математики и механики имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета. Сегодняшнее мероприятие называется «Математические бои». Здесь принимают участие школьники, и команда школьников, начиная с 7-го. В прошлом году в первый раз проводили мы такие соревнования, там были участники седьмых, восьмых, девятых, десятых классов. Всего в математических боях приняло участие около 120 школьников из разных уголков Российской Федерации. Конкурсантами стали ученики седьмых-девятых классов, разделенные на три группы соответственно. Первой задачей для ребят стало создание команды, после чего участники приступили к самим боям. Правила конкурса довольно просты. Послушать вопрос, обсудить с командой и поднять карточку. Право на ответ получает та команда, которая первая поднимет карточку. В случае неправильного ответа право голоса переходит к другой команде. Цена каждого вопроса один балл. Выигрывает команда, набравшая большее количество баллов. Мне очень понравилось это мероприятие. Нам предстоит сейчас бой, мы очень впечатлений в достаточно большом. Мы с нетерпением ждем боя. Мы благодарны КФУ за то, что нас сюда приняли. Победителями матбоев стали команда ITL 7 класс, команда Алгоритм Победы 8 класс и команда Интеллектуалы 9 класс. Математическая неделя завершится 1 декабря в день рождения Лобачевского, возложением цветов к бюсту Математика. Аделина Абрахманова, Ленар Гизатуллин, Универньюз.